Это же очень сложный вопрос. Не, не нами, Смитрий Владимирович, мы рожден этот конфликт. Это конфликт, который достался нам из прошлого, и даже не из 90-х годов. Наверное, гораздо раньше. Если бы было все в порядке, наверное, внутри его не было бы проблем. Значит, она все таки есть там, глубоко сидит, и ей нельзя заниматься с помощью ножа и бритвы. Здесь нужен, нужен, нужно, нужно терпение, нужно желание искать компромиссы. И нужно, чтобы люди захотелись, прежде всего. А для этого нужно вырабатывать способ наведения мостов. И не между Россией и Грузией, а между народами, скажем, Осетии, Южной Осетии и Грузии. Это требует терпения и истинного стремления к этим договоренностям. На, на другой основе невозможно построить другой, прочные отношения на длительном перспективе. А По, Пока в какой-то, очень часто говорят, что Российская стороны, Федерация как, поддерживает их, и господин вы, Путин вы, поддерживает. Пока в какой-то, очень вы, часто... Вы не уйти, они не богат, вот, они, богат, вот, они вот, говорят, вот, что вы поддерживаете, поддерживает Российская Федерация. Они что посмотрели в глаза и поняли. Поняли что? Друг друга. Личностные отношения. Михаил Николаевич интересный собеседник. Мне с ним интересный собеседник. Спасибо большое, коллеги. Уже пора, вопрос, пожалуйста. Если не знаете, кого зовут Нация, как вам зовут? Пожалуйста. Вот как вы думаете, не поощрение ли это сепаратизм, когда вот в России приезжает в ранге президента какой-то президент Абхазии? Думаю, что нет, потому что Россия является одним из участников процесса урегулирования. И как же нам заниматься урегулированием, не встречаясь со сторонами конфликта? Спасибо вам Спасибо, большое. огромное спасибо.